Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал видео завораживающий русский, где мы говорим о самых длинных, интересных, необычных словах русского языка. Сразу сейчас ставьте лайк-лайк-лайк, подписывайтесь, тоже очень важно для меня сейчас, прямо сейчас. И сегодня у нас с вами новое длинное слово, это Неограниченный. неограниченный. Граница. Граница значит лимит. Граница. Например, между двумя странами есть граница. И неограниченный. Ограниченный значит что-то, у чего есть граница. Мы не можем. Делать, что мы хотим. Есть какая-то граница. Ограниченный, ограниченный. Например, мы можем сказать М -м, в этом магазине ограниченный выбор, то есть там не так много выбора. Мы не можем купить все, что хотим. И неограниченный, неограниченный, это наоборот, когда мы... У нас нет лимита, нет границ, мы можем все делать все что хотим неограниченный. Например, мы можем сказать а, неограниченная власть, неограниченная власть это плохо. Неограниченная власть власть это когда у человека есть авторитет и человек может делать все что хочет в стране, в городе. это неограниченная власть власть. И неограниченная власть – это когда президент, или король, или лидер может делать все. Неограниченная власть. Или также в компании, в какой-то фирме может быть у человека неограниченная власть. Ну, или, например, когда у нас есть какой-то контракт для телефона. Я могу отправлять... Неограниченное количество СМС. Количество это сколько? Я могу говорить по телефону неограниченное количество времени. В интернете сейчас, если вы очень молодые люди, то сейчас вы можете сидеть в интернете неограниченное количество времени. Но когда я была подростком, когда мне было 16 лет, в интернете время было ограниченное, то есть вы знали, что у вас 2-3 часа в месяц и все. И нужно было быстро-быстро посмотреть имейлы, посмотреть сайт, смотреть на форуме и потом закрыть, потому что это было время ограниченное. А сейчас у нас неограниченное количество времени. Также... А также, например, сейчас в... у нас такая ситуация <санитарная>, санитарная на планете, что в ресторанах, в кафе у нас может быть ограниченное количество человек. Но раньше в музее Могло быть неограниченное количество. Я надеюсь, что вы поняли. Пишите, пожалуйста, комментарий. Вы можете посмотреть это видео неограниченное количество раз, сколько хотите. И я надеюсь, что ваша мотивация, вас мотивация изучать русский язык, что ваша мотивация неограниченная, нет границ и лимитов. Спасибо, что смотрите. Что слушаете мои подкасты, вы знаете, у меня на сайте больше, чем 200 бесплатных подкастов. И также есть платные подкасты в клубе «Русская дача». Приходите. Это видео и подкасты каждые пять дней. До скорого. Целую. Пока-пока.